Это начинает надоедать. Подчинись пошли <как> воле! Если собрался читать проповедь. Диона! Привет, реги подписчики канала Mr Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, Мисла Крофт. Ну и, конечно же, костерок. Костерок, которому мы уже грелись. я ничего не выключал, записываю подряд. Но при этом, ребят, не забываю озвучивать ваши комментарии. И какой у нас будет сейчас рандомный комментарий? Сейчас глянем, глянем, глянем. У нас очень много было комментариев за это время. Так, один из склонов Альберта Вескер пишет, а, опять же, банка, ну вот, вот-вот, ребят, видите, я просто смотрю, свеженький такой вышел, и он пишет как раз-таки, а, по поводу, ну, я просто сделал в свое время шерст, когда проходили Sonic Force, как сделать моего персонажа. Ну, это одна из альтернативных версий Веска. Так, ну, коль какой-то банк у нас сейчас подать, давайте еще кого-нибудь озвучим. Ммм... Марк пишет. Вот, вот, вот, вот, вот. вот, вот, вот, вот, вот, вот. А, Галина Осипова-Пателла. Поздравляю с Новым Годом. Написала. Спасибо, Галина. Спасибо, Галинчика. Спасибо. Кстати, надо будет э, не забыть. Э, да, выпустить рецензию по... Э, вышел просто машине анимация по Джону Уику. Я ее посмотрел. Мне понравилось. Надо будет только рецензию сделать. Не забыть. Точнее, она сделана. Запись, и заметки я всегда пишу в бумажке какие горячие источники а мне могу новый приказ готовимся уходить так мы нашли что искали вроде да бригады подрывников уже грузят вертолет я и не думал что доживу до второго этапа тише ты большинство наемников поняли. Давайте, мальчики. Попа, <свят> <свят> Давайте все ко мне, мальчики. Они, Они же где-то вот здесь. Да никто меня не убьет О, вижу тебя, парень А где твой коллега? Ага, вижу Вот, тут дырка была, я помню Так. Нет, тут... Ага, вижу. И как тебя пробить? Тут есть, конечно, дырки такие, но они, кстати, такие узенькие. Можешь залезть? Это метеобудка. Ну я даже рад, что я здесь их всех прибил. Это проще не будет. Я под обстрелом! Да, а что ты не помираешь-то под обстрелом, мистер. О, придумал. Точно! <смех> да Кто еще? Я смотрю, тут очень много трупок ближе. Есть еще желающие ну, Кто-то, видимо, еще из них есть Но я пока никого не вижу Ага, вот он Поберегись Мы можем долго здесь плавать Под водой А я пока выплыву в самом Безопасном месте Где это возможно Давай, залезай Самое безопасное место выбрал. Ну да, да, да, да Но с другой стороны неплохое Мы им тут отстрел сделать Нет, реально неплохой Реально неплохой, но Разобраться с ними раньше времени надо то есть слышали Хочу начать с шума да побольше Там еще парочка обитает, я помню. Вы это помните? Я помню. И они это тоже помнят. Они это помнят, вы не думайте. Пистолет разблокировал, вернитесь в базовый лагерь. Я не буду сейчас пока возвращаться сюда. Да, вы достали. Рано еще пока что-то бывает. Озлобный. То есть он на дне, что ли? Черт, наверное, на дно ушел. Сюда. Да. Ну ладно, хоть ты-то дай мне что-нибудь. Константин не ожидал ее там найти. Она обрушила на нас целую гробницу. Надо него как пельмо, доказать? Кстати, эта кровь все еще на свободе. Но еще мы знаем живой. Уже нет. От нее одна главная боль. Что же они ее не убили, когда было возможно? Она ведь нам пригодилась. Привела нас сюда, да? Пойдем вместе со старшей троицей, пыталась ее завербовать. Не наше позвонить. дело гадать. Вообще, смотри, нам приказано бог. стрелять на поражение. Кто такой? Крузовик, чтоб его сломался. Так. Покончили. Благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю, благодарю. Это для меня часть, большая часть, сэр. Быстро, легко и надежно. Наш мой девиз. Это профил пожаркой Детали автоматического дробовика. Дробовиков столько вот здесь болеется. это я тоже возьму. О. О, еще один. Их занесло снегом. Я тут все взорвал, и их занесло снегом. Мне кажется, что здесь где-то что-то есть. Кажется, что здесь где-то Что-то да есть Я не знаю почему, но есть такое ощущение Ладно, пусть горит А нет, там есть спуск Вот здесь есть возможность походить Для чего здесь делать такую возможность Вот скажите мне, а? Правильно, потому что здесь что-то запрятано. А раз здесь есть такая возможность... Значит, надо ее изучить. Здесь точно где-то что-то запрятано, вот говорила. Ну, слишком такой уж. Вычурнутое место Вот слишком вычурнутое Вот слишком есть, Что я с вами поделаю? Пока с винтовочкой Хотя тут может надо ждать вертолет. Да, скорее всего, здесь вертолет. О, тут я заберу. Растение. Ну ладно, тоже неплохо. Все закрыто, все заколочено. Лары ничего не открывает. А тут что у нас? Подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. А чья? На чье имя? Святой Перегрин. Покровитель неизлечимо больных. Ясно. Это, походу, нашей знакомый. Она же неизлечимо больная. Мы стоим на пороге нового мира. Святой источник найден. Крофт все еще жива, но нейтрализована. А не с каждым часом все хуже. Ее голос, голос, который был со мной рядом всю жизнь, начал дрожать. Я спросил: помнит ли она ту ночь, первую ночь, когда Бог высек предназначение на моих руках, ночь, когда Он выбрал меня? Она сказала, что помнит, а потом улыбнулась и добавила, что у нас еще будут такие ночи, когда кончится наше мытарство. Я буду сильным ради нее. В старом городе мы найдем святой источник, я спасу свою сестру, и вместе мы спасем этот мир от самого себя. Но ну, так ты от самого себя уже можешь спасать людей? Кстати, это напоминает мне как раз-таки историю с, Каза э, с Казахской станцией. Если кто не помнит, о чем я, то Лара Крофт, э, легенда, Лара Крофт отправлялась как раз-таки в Северный Казахстан для того, чтобы побыть на... Здравствуйте. Надо запомнить, такие есть, видимо. Чтобы попасть и добыть ар кусок артефакта Экскалибру, который каким-то образом оказался в арт, не спаши. Там, видимо, в археологических находках там где-то что-то спрятали, ученые что-то нашли. В общем, все по пеншую. Винтовочный патрон, но необычный. Подожди, а в чем необычное? Именной что ли? Так да, какое-то имя написано. Ну-ка. Не -не, -не, -не, -не, -не, не не Верни, верни, верни. Кстати, как давненько мы не заходили вот в этот подраздел с вами. Так. Иконы Китежа. Ангольское нашествие. Трофей. Княжеская корона. Корона. Киевского князя. Как она здесь оказалась? А я ее что не изучил, что ли? Давайте ее изучим. А какая информация здесь может быть скрыта? Я вращаю ее, конечно, во всех. Кого-то так в ней и убили. Кого-то так в ней и убили. Ну, наверное, князя убили. Кого же еще? Кто-то же будет надел корону себе. Так. То есть, получается, они отмечаются, да? Жетоны, пряжка, орден Подсигар. О, патрон с гравировкой. Винтовочный патрон, но необычный. Тут гравировка есть, но она не хочет ее читать. Ну-ка. Старца выгравирована на латыни. Убивайте всех. Господь узнает своих. А, это официально торговый марк, что ли? Шахид индастриал торговая марка, не иначе метеостанция тут полно всего валяется. Мне нужно на ту сторону, а ты пройдешь, как ни старайся. Ладно, давайте осмотрим на предмет, во-первых, документов Все-таки это метеостанция советская Значит, здесь полно всякого добра Я не умру в этой богом забытой долине Моя вера сильна Моя воля сильна Даже если разум слабеет В детстве В нашем с Константином детстве Он был трудным ребенком Постоянные вопросы, вечные сомнения. Он боялся будущего. Боялся никогда не найти своего предназначения. В ту ночь, когда я вырезала метки на его ладонях и прошептала ему в ухо те слова, я сотворила его заново. Спасла его. Он поверил, что он избранник Божий, как я и надеялась. А теперь спасать нужно меня. И если этого не сможет он, я сделаю это сама. Вот же пиздатая манда. Я по-другому не могу сейчас сказать. Реб... Дал, в детстве она, конечно, вышла эту чушь, но чё? По-другому никак. Ее не назовешь теперь. Она буквально испоганила человеку жизнь. А мог бы быть быть и нормальным. В этот раз я смог подобраться ближе. Подумал, стоит разузнать для тебя что-нибудь полезное. Вот что мне пока известно. Здесь проводят операцию. Крупную. В лагере несколько сотен головорезов. Без знаков отличия. Все засели в этом старом русском здании. Кажется, бывшей тюрьме. Лара, я залез сюда, потому что надеялся тебе пригодиться, А выходит наоборот. Скоро меня самого будет в пору спасать. Да так оно и случилось. Чертовски, надеюсь, что ты еще жива и слышишь меня. Да все слышу. Я продолжу скрываться сколько смогу, но тут начинает ощутимо подморашивать. Скоро придется искать какое-то укрытие. Ну а в конце концов он добался, добрался до местных. <как> ну или местные его восприняли за какую-то опасность. Хотя. Их. Отсек W3. Какая еще W, это советская территория. Я бы еще понял бы. X, потому что как бы, ну, как на русское Х. Отсек Х-3. Стоп. Это какой номер? И то такой же отсек W-3. <свист> У меня такое ощущение. Баллоны, радиостанция. А здесь есть... Аж... О, подождите. <свист> О, нет, так нет. Просто мне показалось, все вентиляторы. Просто в Советском Союзе вентиляторов не было. Нет, они были, были, но не такие. Они были более громоздкие. У меня просто был такой в детстве. Видел, застал такую красоту. Хотя это не уверен, что это, скорее всего, был советский. Нет, был советский, был советский. Так, аккуратно, она сейчас все свалится здесь, Ларыч. Так, на всякий случай выключу. Мне это начинает надоедать. Оттянись, боже мой! Если собрался читать проповедь... Иона! Иона! Отправляемся! А можно когда передать им привет? Ранишь, и Ионыша, и я тебя прибил. Так. О, еще один флаг. А его сказать надо будет или не надо? Канатная дорога? А здесь я вроде все собрал. Вроде ничего не упустил. Нет. нет. Стоп, подождите. Кое-что упустил. Машину. А может она впереди будет? Зона-то большая. А то было бы обидно, знаете ли, машину не зарвать последнюю. Хотя, вроде бы, я уничтожал все их машины. Ладно, разберемся. Давай. Старый советских фуникулер. Забрались Так А, нет, одна большая территория Да, возможно, я сейчас еще и найду Еще один грузовик Было бы неплохо Я помню поли Держись. Так. Здесь ни за что не зацепиться. Аккуратно, кровь. Там уже было бы залезть везде Но не уверен Кто-нибудь видит здесь машину Которую можно подорвать Пока выключу вэп, вэп, Пока выключу Ну-ка, ну-ка Стрелы Пока держимся поверху Слишком странное место, не находите ли? Зачем держать вот такой закрытый кусок территории? Вот и я о чем. Ну, сразу ликвидируем, чтобы проблем не было. О, а вот и машинка. <плес> <плес> <плес> <плес> Хе -хе -хе -хе". Лучше уж сразу. Нет, я знаю, конечно, что вероятно, если его испортил такое эпичное уничтожение врага. Я видел-видел рюкзак географа. Амели Эрхот у нас местная такая. Вот, я... вот я говорил, говорил, что там где-то что-то есть. Но нет, нет, нельзя. А я везде бегал. Почему этот рюкзак вот здесь? Чтобы я еще раз, нет, конечно, там можно что-то поохотиться, но может люди еще будут, но Ой. ладно, погнали. Я думал, что тут будет что-то более эпичное. Лара, слава богу. Кажется, я нашел твои следы. Я знал, что ты жива. Чтобы вывести моего птенчика из игры, тысячи тонн снега и льда маловато. В лесу творится что-то непонятное, но это не троица. Кто-то наблюдает за мной, чаще. У меня в рюкзаке было немного еды, в основном старые питательные батончики. Ночь я провел в дупле поваленного дерева, а когда проснулся утром, меня ждал подарок. Сушеное мясо и ягоды, завернутые валенью шкуру. Я сначала подумал, что мне помилишилось, но... Кто-то за мной присматривает. Надеюсь, за тобой тоже. до Суш... оль... э, мясо, ягоды, оленья шкура. Ночью следит, утром подарки дарит. Дед Мороз? Нет, снежный человек. Снежный человек. И... Как говорится... Эпик эпиком А прежде чем погружаться В безумие Давайте на сегодня на этом закончим Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя запись Ставим лайки, пишем комментарии Подписываемся на канал Дискорд, ВК, Telegram, Телеграм Ссылочки все в описании И не пропустите следующий эпизод И тем более, не забудь посмотреть предыдущий Чтобы, как говорится, быть в курсе дел Что здесь вообще происходит А лучше начнёмся с самого начала Если вдруг только-только к нам подключился Ну а с вами был Вескер Плейлист, что в описании И в комментариях закреплю, не забуду И до скорого встречи пока Увидимся